Всем привет, и добро пожаловать на новый EBTalk, мы решили доработать предыдущий билд и добавили новый режим. Меня по-прежнему зовут Кузя, и мы начинаем. Во-первых, мы немного изменили дизайн меню, добавив двигающийся фон, а во-вторых, мы переработали окно новостей, сделав его красивее. Давайте перейдем к геймплею. В самой игре мы полностью переработали EB Pass, теперь вместо 70 монет в премиуме будет даваться 10 монет, также мы добавили больше наград в обычный EB Pass, а также переработали дизайн. И самое главное то, что мы добавили, а точнее доработали режим Звездная Лига. Теперь в нем будет только один раунд и одна награда. Раунд будет очень сложным, ну а после него вы получаете скин Звезда Лиги. Также мы наконец-то доработали систему скинов и теперь они сохраняются. Но вы также можете поставить обратный обычный скин, нажав на кнопку в меню скинов. Будьте осторожны и не нажмите на нее случайно, а то потеряете свой дорогой скин. Ну а с вами был Кузя, всем удачи и пока.